Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсяникова, который ранее был исключен из партии Единая Россия за грубое поведение в аэропорту Ижевска. Освободить Овсяникова Дмитрия Владимировича от должности заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности, сказано в распоряжении правительства копия которого опубликована в телеграм-канале «Единой России». Ранее правительство сократило число заместителей главы Минпромторга на одного. Денис Мантуров тогда сообщал, что господин Овсяников больше не будет участвовать в работе министерства. По его словам, такое неподобающее поведение недопустимо ни для кого, а тем более для государственного служащего, еще и такого уровня. Напомним, 5 апреля господин Овсяников нагрубил сотрудником полиции в аэропорту Ижевска, после чего был задержан и обвинен в мелком хулиганстве. Единая Россия исключила его из партии. Позже он заявил, что никаких дебошей не устраивал, но при этом извинился за использование нецензурной лексики. Он также согласился с требованием об увольнении. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.